Притча «Мамина любовь». Однажды к маме пришли ее дети, споря между собой и доказывая свою правоту друг другу, с вопросом, кого она любит больше всех на свете. Мать молча взяла свечу, зажгла ее и начала говорить. «Вот свеча, это я. Ее огонь, моя любовь». Затем она взяла еще одну свечу и зажгла ее от своей. Это мой первенец. Я дала ему своего огня, свою любовь. Разве от того, что я дала, огонь моей свечи стал меньше. Огонь моей свечи остался прежним, и так она зажгла столько же свечей, сколько у нее было деток, и огонь ее свечи оставался таким же большим и теплым. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Чтобы быть в курсе новых видео нажмите на знак оповещения, колокольчик после подписки.